12 апреля Синтера показала космический старт. 20 тысяч партнеров меньше, чем за месяц. Gold... Уже десятки сайтов рассказывают об этой необыкновенной компании. Каждый день с начала ICO по полмиллиона монет раскупаются в считанные минуты. Телеграм запестрел иконками Синтеры. Доменные имена со словом «Синтера» раскупаются с огромной скоростью. Их уже взяли доменные зоны Общеевропейской, Германии, Венгрии, Нидерланды, Англии, Индии и даже Колумбии. Информация о Синтере уже хлещет из каждого крана. Тебе нравится эта идея? Ты уже утащился от этих перспектив, а ты готов на этом круто зарабатывать?